Всем привет! Меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. В сегодняшнем ролике я хочу рассказать вам о пяти плюсах двух девайсов, которые буквально с двух ног ворвались в мир вейпинга. А речь пойдет о смаунт Haron Baby и о смаунт Батл Бэйби. Погнали! Дизайн и размеры Первым делом нужно отдать должное их дизайну. Это очень маленькие компактные девайсы, которые приятно лежат в руке и совершенно не вызывают никакого дискомфорта. Кстати, оба девайса весят не более 100 грамм. Еще нужно отдать должное ребятам из компании Smount, поскольку они подготовили довольно неплохую линейку цветов. Так что подобрать девайс под свои нужды будет максимально просто. Внутренности Вторым плюсом является его внутренняя составляющая, а именно аккумулятор и плата под названием AntChip chip CO4, которая обладает всеми необходимыми защитами и возможностями. Рядом с платой притаился довольно крупный аккумулятор объемом 750 мАч, которого с уверенностью хватит на один день умеренного парения. Ну и пару слов про зарядку. В этих подах установлен порт USB Type-C, который позволит зарядить их менее чем за час. Третья. Вкус и обдув. Стоит заметить, что данные девайсы обладают поистине прекрасным вкусом и отличным обдувом. Но стоит упомянуть, что в этих подах не сигаретная затяжка. У них как бы идеальная середина между кальянной и сигаретной. Также, помимо вкуса, девайсы прекрасно передают никотин. Так что вы на них можете парить как жидкости на солевом никотине, так и на щелочном. И даже на них можно парить нулевку. Четвертая причина. Испарители и картридж. Четвертым плюсом являются картриджи Харона и Батлстара Бэйби. Если что, это общий картридж, то есть он подходит как Батлстару, так и Харону. Во-первых, картридж работает на сменных испарителях. Во-вторых, картридж обладает очень удобной системой заправки, и всегда можно посмотреть, сколько осталось внутри жидкости, благодаря тому, что он выполнен из полупрозрачного пластика. Ну и третьим плюсом являются довольно вкусные испарители, коих есть два вида. На 0,6 Ом для более свободной затяжки и на 1,2 Ома для более сигаретной. Пятая причина. Комплектация. Ну и пятым заключительным плюсом является их комплектация. Как только вы приобретаете себе Шарон или же Battlestar, вы получаете девайс, картридж, два запасных испарителя и специальный ланьярд, который превращается в шнурок для зарядки, либо же в линейку, которой можно измерить что угодно. Так что, когда вы покупаете себе один из этих двух девайсов, вам всего лишь нужно приобрести жидкость, и все, девайс готов к использованию. Я надеюсь, что вам понравился этот ролик. Если вы не могли решиться на покупку либо Харона, либо Батл Стара, то смело решайтесь на это. Это прекрасное устройство, которое будет радовать вас каждый день. Спасибо за просмотр. С вами был Глеб и сигарет нет. И до встречи на нашем канале.